Приветствую вас, с вами Андрей Бутин и сегодня здесь мы с вами поговорим о том, что бизнес всегда требует вложений. Да, я сейчас не буду вас там что-то учить, мотивировать, умничать, там рассказывать что-то. Это без меня предостаточно на просторах интернета. Просто хочу вам вдолбить в вашу голову одну простую мысль о том случае, если вы стартуете или только рассматриваете свой бизнес в интернете, либо офлайн с нуля. И самое главное, если вы рассматриваете или уже стартуете в MLM-бизнесе, дорогой друг и коллега, бизнес, любой бизнес, абсолютно любой бизнес, как это ни странно, требует денежных вложений. Без этого ну никак. Вот сколько я получаю обратную связь э, в Telegram или на, страницу, на свою страницу в Facebook, Получаю как от клиентов, так и от тех, кто заинтересовался моим предложением по бизнесу компании LR. Или о моем продукте по автоматизации в процессе привлечения партнеров в команду на полном автомате. Свободный MLM, виртуальный наставник, который дает своим партнерам, для своих партнеров, я предоставляю доступ абсолютно бесплатно. И слышу свой адрес типа, Андрей, я тут типа получил твой курс и все здорово, классно, уроки. Целая система. Ты показываешь все, что ты делаешь от а до я. Ты рассказываешь, как создать виртуального помощника, бота для рекрутирования на автомате через интернет. Ты рассказываешь, как правильно настроить трафик. Ты рассказываешь, как и показываешь абсолютно всю схему своего бизнеса. Но я-то не знал, что тут еще нужно в рекламу вкладывать денег, какие-то там, я же не знал, что еще там какой-то там сервис по созданию бота, тоже нужно вкладывать денег. Я и так уже купил ваш продукт на 250 баллов вашей компании. И что мне еще? Тут надо еще самому что-то настраивать, что-то делать. И вообще, какие здесь могут быть затраты на создание своего какого-то там виртуального помощника? Я хочу все бесплатно, уже все готовое. И вообще, миллион мне нужен прямо сейчас. Машину хочу прямо сейчас. И так далее. И на халяву не вкладывая ни сил, ни время. И я каждый раз сталкиваюсь с таким вот таким высказыванием. И меня это настолько уже надоело, что я решил записать вот такой небольшой видеопендель. И здесь в нем сказать простые слова. Ребята, бизнес в интернете это то же самое бизнес. Тоже бизнес, как и оффлайн. Где люди арендуют офисы, нанимают сотрудников, Делают что-то там, покупают франшизу. Друзья, вы когда-нибудь э, себе узнавали, сколько может вообще стоит перспективная прибыльная франшиза? Люди покупают просто онлайн там, за 200, 300, 500 тысяч, и вроде это все нормально. Снять помещение, купить оборудование. А в интернет-бизнесе почему-то людей есть какое-то такое убеждение, что мол, ты научился как-то что-то там делать 1, 2, 3, и все, в принципе, не будет там больше каких-то там затрат. И также и сетевого. Я же купил у вас продукт на 10-15 долларов. И все. Давайте мне на блюдечки, клиентов, партнеров, пачками, друзья. Ничего подобного. Онлайн-бизнес и MLM бизнес тоже самое бизнес, в котором нужно также небольшая сумма, как Афлами вложения. Вот пожалуйста, запомните это и расскажите своим другим. Людям, с кем вы делитесь своей информацией. И хватит врать и обманывать, что купил продукт на 250 баллов, и у тебя будет небо в алмазах. Все, можешь больше ничего не делать. Друзья, это вам не какая-то там халява. И поймите, это тоже бизнес. Здесь тоже нужно вкладывать в трафик. Здесь тоже нужно вкладывать и постоянно поддерживать свой товарооборот. Тратиться на сервисы по автоматизации. Конечно, если вы хотите строить свой бизнес с новыми, современными инструментами. С этими инструментами надо научиться работать. Звонки по списку, раздачи каталогами, пачками, домашние там кружки уже не работают так эффективно, как вам рассказывают ваши лидеры. Все эти заявления о том, как я не ожидал или не ожидал, что тут надо еще что-то вкладывать или вообще что-то делать. Вот к примеру. Вы Въехали в новую квартиру. Все классно. Тут приходит счет за коммуналку. Я же въехал в новую квартиру. Я у вас ее купил, эту квартиру. И мне тут еще надо что-то за что доплатить: за воду, за газ, за свет. Тут еще кому-то там, какую-то консьержу, которая там на входе сидит, и так далее. И что вообще это за фигня? Я не буду этим заниматься. Идите вы все туда, вперед. Вот примерно такая история, такая, происходит. Ситуация во всех теми людьми, которые ожидают, что здесь в сетевом маркетинге все будет абсолютно, абсолютно бесплатно. Нет никаких там, больше таких телодвижений делать и не надо. Ты купил стартовый набор и все остальное клиентов, партнеров очень пускай себе не наставник мой вышестоящий выстраивает. А я буду только успевать их регистрировать свою команду и денежки загребать. Так вот, все это ерунда. И я хочу вам порекомендовать одну простую вещь. Все вообще в жизни, как ни странно, требует вложения. Будь то бизнес, привлечение, трафика на ваши ресурсы и так далее. И здесь моя основная мысль, что все требует вложения. И не только что мы там энергетически там что-то делаем. Мы еще должны туда вкладывать свои деньги, время, силы. И это естественно. Вот что мы хотим создать. Вы когда собираетесь делать ремонт в собственной квартире, либо в доме. Вы же не говорите, как это так? Я дом купил, и что, мне туда еще что-то надо, какие-то стройматериалы, какие-то там покупать, из которых будет делаться потом ремонт. Вы покупаете стройматериалы, потому что вы хотите делать хороший ремонт. Вы хотите жить в том месте, где вам будет нравиться и комфортно жить. То же самое и в бизнесе. Сетевой маркетинг это тоже самое. И здесь нет никаких-то там огромных вложений, но они есть. Если вы будете вкладывать и действительно будете понимать, что для достижения своих целей, да, нужно ежемесячно покупать продуктов в компании, для создания товарооборота, не бегите за халявой. Просто, пожалуйста, не бегите. И не думайте, что все мне тут дастся бесплатно. Если вы сами не при, прилагаете к этому усилий. Я же и так вас осчастливил. Я же приобрел у вас продукты. Друзья, это вы для себя приобрели эти прекрасные продукты. Для своей семьи, для своего здоровья. И могу вам сказать, везде нужны вложения. И в онлайн, и в сетевом в том числе. Вот и поэтому зарубите себе на носу. Все, ладно. Данная мысль, это видеопедия, которая... Немножко я для вас тут устроил, я завершаю. Я надеюсь, вы меня поняли. Конечно, вы, если вы разделяете мою точку зрения. Друзья, я буду естественно рад, если вы подпишитесь на канал и оставите свой комментарий внизу под этим роликом, чтобы, чтобы вы об этом думаете. И все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Стройте свой бизнес правильно, чтобы он действительно процветал. С вами был Андрей Бутин и до встречи в следующих видео. Всего хорошего и до свидания.